Как вызвать интерес у девушки или как ее заинтересовать? Это очень важный вопрос, который беспокоит многих ребят во время знакомства и общения с девушкой. Поэтому в этом видео мы разберем все в деталях, все подробно. И ты будешь понимать, что тебе делать и почему это работает или не работает. Но для начала, как обычно, лайк этому видео, подписка на канал. И мы погнали! Итак. Давайте договоримся, что мы будем различать два понятия в данном контексте – интерес и любопытство. Под любопытством будем понимать короткую, не более трех, пяти минут эмоцию. Под интересом будем понимать желание больше узнать человека, продолжительностью от 10 минут и до бесконечности. Интерес обусловлен мотивацией закрыть потребности человека, удовлетворить его желание. Любопытство же возникает в результате привлечения внимания человеком через отличие от привычной картины мира. Это может быть внешность или отличное какое-то поведение. Имея это, ты получаешь три минуты, в течение которых девушка будет думать о тебе и привыкать. Как только и станет понятно, кто перед ней и почему он так себя ведет, любопытство исчезает и все это заменяется скукой. Забавно, что можно легко спутать любопытство и симпатию при подходе к девушке. Потому что на ее лице будут сменяться два выражения. «Вскинутые брови» — это эмоция удивления, и «Улыбка» — это эмоция радости. Можно принять это за выражение явной симпатии, но это скорее то чувство, когда ты открываешь коробку с подарком, а внутри еще одна коробка. Ключевая задача на этом этапе — это вызвать именно интерес. Потому что именно он может стать отличной почвой для начала счастливых отношений на всю жизнь или на всю ночь. Ну, тут смотря кого какие цели. Теперь к интересу. Если сухо и цинично, и научно подойти к этому вопросу, то интерес вызывает две вещи. Инстинкт выживания и инстинкт размножения. Поэтому давай посмотрим на это с точки зрения потребностей. Будем использовать пирамиду американца советского происхождения, кстати, Абрахама Маслоу. Пирамида жизненных потребностей человека. Любой человек будет испытывать интерес того уровня потребностей, на котором он находится в первую очередь, а остальные потребности уже во вторую. Сложно думать об изучении новых навыков, про новые языки, да, и, э, думать, когда тебе нечего есть и негде спать. Ну, согласись, да? Теперь представь, что женщины, которых ты соблазняешь, находятся на каких-то уровнях этой пирамиды. Теперь тебе понятны рычаги влияния. Но у нас тут нет цели заставлять женщин делать что-то против их воли. Зато мы можем понять, в чем эта воля заключается, у конкретной девушки, или как минимум использовать универсальный подход, который будет подходить большинству. Давай подумаем, что вот если девушка приехала в мегаполис, в столицу, из своего маленького провинциального городка, и работает 6 дней в неделю из семьи, и зарабатывает при этом, ну, жалкие там 400 долларов, то какой уровень в нее не закрыт? Скорее всего, первые два. если она живет с родителями, и они ее обеспечивают, и она ни в чем не нуждается, но и делать ничего не умеет? Ничего полезного для жизни, видя, как ее подруги покупают себе машины, покупают новые шмотки, сумки, как пользуются мужским вниманием. Третье, однозначно, это признание. А если она рассталась с мужем или парнем, и теперь предоставлена сама себе, и не знает, что будет у нее завтра? Конечно же, второй уровень – безопасность. Логика понятна, да, но не будем же мы всю подноготную изучать и становиться менталистами, да, чтобы просто пообщаться во время подхода. Ну, тут логично, согласен с тобой. Поэтому есть понятная система теории 120 баллов, идея которой а, в том, что ты можешь гарантированно вызывать интерес у женщин. И это а, теория, а, в которой есть 6 ключевых пунктов, 6 элементов. Давай сейчас их обсудим. Первый элемент – это внешние данные, физическая сила, физическая привлекательность, твоя физическая форма и одежда. Дальше. Внутреннее состояние. Здесь уверенность, харизма, самооценка, лидерство, социальные навыки. <как> Следующий элемент – это подача себя. То, как ты говоришь, голос, метасообщение, мимика. Дальше. Это интеллект. Что ты говоришь, какие слова используешь, знания и эрудиция. Еще очень важен статус, место в социальной пирамиде. Ты управляешь или тобой управляешь? Ну и последний элемент – это окружение. Друзья, девушки, партнеры. Подробнее останавливаться я на этой теории не буду. Если тебе будет интересно, просто напиши в комментариях под этим видео, хочу больше узнать про эту теорию или поставь три плюсика. Я буду знать, что тебе это интересно и запишу в следующих видео как раз таки, что-то подобное на эту тему, где более подробно раскрою эту теорию. Идем дальше. да. А, так как наш мозг не любит неизвестность, да, потому что а, ну, он инстинктивно реагирует на страх, то при первом а, общении, в первые секунды, наше подсознание считывает информацию с другого человека, и оно понимает, как нам себя вести. Здесь две стратегии – или бей. Или беги. Ну, еще бывают стратегии трахмы. да? То есть еще на подходе девушка подсознательно чувствует, какую модель поведения выбрать. Общаться резко, агрессивно, да, и провоцирующе. А может, наоборот, закрыться от испуга, почувствовав угрозу. Или наоборот, будучи привлеченной, будет всячески пытаться тебя соблазнить. Итак, представь, что ты уже подошел к понравившейся девушке. Предположим, ты подошел уверенно, ты хорошо выглядишь, а она остановилась, чтобы тебя послушать. То есть у нее любопытство. Но пока ты не понимаешь, удалось тебе заинтересовать или нет. И здесь тебе помогут признаки интереса. Рассмотрим основные, пробежимся по ним быстренько, да, опять же... А чтобы ты знал, на что тебе ориентироваться. Итак, признаки интереса: смотрит в глаза, смеется над твоими шутками, прикасается к тебе под любым предлогом, позволяет себя трогать, прикасается к себе, поправляет волосы и одежду, задает личные вопросы, говорит комплименты, демонстрирует себя, стоит выгодные, красивые позиции, так называемой рабочей стороной, сокращает расстояние между вами, если оно большое-то оно уменьшается. Вообще этих признаков больше, но тебе достаточно пока знать эти. Да? Смотри, если ты насчитал 4 и больше признака, то можешь смело брать номер телефона и с вероятностью 90% ты ее еще увидишь. Если 3 признака, то здесь 50 на 50. Но нужно быть в переписке или во время звонка хорошо сыграть. Кстати, у меня есть видео про переписку, что писать девушке, как переписываться. Ссылочка на него вот здесь в подсказках. А вот если видишь два признака и меньше, то лучше включать игру здесь и сейчас В моем понимании игра в данном контексте то, как если бы ты был на сцене театра и показывал какое-то представление Играл свою роль, помня про все нюансы, про слова, про голос, положение тела, мимику и так далее так вот, если признаков интереса два и меньше, то рекомендую тебе озвучить те вещи 6 элементов теории 120 баллов в соответствии с пирамидой Абрахама Маслова, которая, на твой взгляд, больше подходит здесь по ситуации. Либо пробуй просто разными отдельными техниками воздействовать на девушку. Какие то техники? Вполне себе разумный вопрос. Давай я тебе немножко расскажу о них. Итак, первая техника – это рапорт. Применяй активное слушание. Держи контакт глазами, это как минимум. Кто умеет делать подстройки, прекрасно. Делай подстройки. Кто не умеет, учись подстраиваться. Это сильно помогает на начальном этапе. Но не переборщи, потому что цель аэропорта – ведение, а не бесконечная подстройка. Увидел, что она тебя уже копирует по позе, по поведению, по эмоциям, начинай вести диалог. Или меняй состояние в нужную тебе сторону. Следующая техника. А, чем она занимается? Да, а, расскажи, немножко можешь рассказать о себе. А, женщине нравится, когда мужчины делятся информацией о своих взглядах на жизнь, о своих планах, и она тебя будет зеркалить. Дальше. Техника увлечения и отдых. Что ей нравится по жизни? Отдых, спорт, хобби, путешествия и хорошо, если ваши увлечения совпадают. Например, ты катаешься на лыжах по выходным это ну одно, да, а она катается там, не знаю, в отпуске на лыжах, это другое. Но совпадение есть по действию и по эмоциям, также и с поездками. Не нужно прям сильно детализировать, но нужно найти общее здесь. Дальше, следующее, о чем можно, какую технику еще можно применить, это техника, так называемый образ жизни. Если у вас есть что-то, что для тебя интересно каждый день, и ты делаешь что-то, и тебя это захватывает, то рассказывай, так называемый lifestyle. Девушка это очень сильно цепляет. Расскажи и про свое окружение. Да, Если есть какие-то классные люди, упомяни о них. Это опять же повысит твою значимость в глазах. Можешь вскользь упомянуть свои успехи по жизни. Но чтобы это не было похоже на знаешь, типа такую Самопрезентацию и выделывания. Это методика Есть так называемая техника Повышающая статус истории Когда ты рассказываешь истории Как бы о простых вещах Но в очень каких-то таких значимых И дорогих декорациях И девушка постепенно повышает твою ценность В своих же глазах ну и про сами ценности. Это общение на тему ценностей, что для тебя реально важно в жизни, что для нее реально важно в жизни. Это общение на тему ценностей, которые у вас совпадают. Если совпало 5-6 ценностей, то это означает, что вы очень похожи и вы очень интересны друг другу. Это так, так называемая методика общения через логические уровни, когда ты выходишь на пятый уровень, уровень ценностей. Опять же, если тебе эта тема тоже интересна, напиши мне в комментариях, что бы ты хотел узнать поподробнее в этой теме, и я обязательно сниму новое видео на эту тему. Тут я называл вещи, которые я считаю основными и самыми важными. Их существует на самом деле намного больше. Но мы сейчас не преследуем цель переполнить тебя информацией. Сейчас задача поднять твой текущий уровень навыков для получения быстрых результатов. Для этого часто нужно просто поправить несколько основных проблем. Мне нравится сравнение здесь с автосервисом. Куда на эвакуаторе привозят машину, которая встала на дороге из-за того, что сломалась мелкая, но важная деталь, которую можно быстро заменить если знать, что и как нужно менять. Такого принципа я придерживаюсь во время коучинга или на своих тренингах. Но вернемся к подходу и подготовке к нему. Мало просто прокрутить все описанные мной выше вещи, которые ты сейчас прослушал. Нужно тренировать это с девушкой. Сквозь сомнения неудачи. Потому что твоя задача рассказать это так, чтобы она захотела тебя купить чтобы она захотела тебя узнать. Если ты готовился к собеседованию на работу ну, хотя бы раз когда-то, да, то это примерно то же самое. Твоя задача – показать себя с лучшей стороны. Что же еще рассказать о себе, если не только хорошее, да? Но при этом нужно быть адекватным и не хвастаться. Ну, слишком явно уж, да? И да, напоминаю, что у тебя есть 3 минуты изначального любопытства, которые ты получил благодаря своему изначально хорошему подходу в уверенном состоянии, позитивном, чувствуя себя комфортно, чувствуя себя лидером, и при этом на лице у тебя уверенная мимика, позитивная у тебя улыбка, и выглядишь ты хорошо. Насчет внутреннего состояния перед подходом, да, здесь хочу еще немножко поговорить с тобой на эту тему. Это самая важная составляющая в соблазнении и отношениях. Потому что именно состояние тебе позволяет А. управлять ситуацией, лидировать, быть главным, Б. выполнять техники правильно, и В. справляться со сложностями. И, конечно, если у тебя высокое внутреннее состояние и высокая самооценка, то любая женщина простит тебе отсутствие внешних данных и модной одежды. Познакомься хоть в домашних тапках и в футболке в сеточку. Все это работает, проверено. У меня даже на тренинге есть такое задание, называется оно, ну, как бы так, культурнее, да. В общем, не буду говорить название, скажу просто про то, что ребята одеваются как бедные студенты и подходят знакомиться к девушкам на дорогих машинах. И они дают им контакт, они их соблазняют. Это еще раз подчеркивает важность внутреннего состояния. Поэтому, чтобы соблазнять так, чтобы женщины а, даже не думали, что у них есть шанс не соблазниться, да, чтобы у них не оставалось шансов для отказа, то тебе нужно управлять своим состоянием. Это первое, что ты должен уметь делать. И здесь есть два пути. Можно вызвать состояние победителя, состояние чемпиона, короля. И когда ты будешь забирать все свое, а потом будешь уже идти, действовать сквозь любые состояния позволяя просто быть себе чемпионом, потому что ты преодолел много сложностей, и сейчас ты победитель. Если пойти по этому пути, то тебе нужно идти пошагово, да, то есть от простого к сложному. Для этого зайди в любой магазин, и когда подойдет консультант, спроси у него что-то вроде «как ваш день?». И послушав ответ, попрощайся и уходи спокойно. Повтори столько раз, сколько тебе нужно, и потом переходи а, к пункту номер два. Это общение с разными консультантами. Одновременно Дальше попроси прохожего Это третий пункт Попроси прохожего объяснить тебе дорогу до ближайшего Ну чего-нибудь да, Опять же Выбери любое место Сделай столько подходов, сколько нужно Чтобы почувствовать себя уверенно После этого Улыбнись Смотря в глаза трем девушкам Так, чтобы они это заметили Прочувствуй состояние Должно быть хорошо если нет, повтори еще раз. Следующий пункт – это перейди а, к общению. И в данном случае общение будет заключаться только в одном слове. Скажи «Привет» трем девушкам и уйди. Поставь таймер и делай каждое следующее задание с перерывом не более пяти минут. Сделать комплимент трем девушкам и уйти. Это после привета. Причем комплимент а, должен сказать девушкам, уровень которых ты оцениваешь от 4 баллов до 6. ну вот такой 5 минут перерыва можешь сделать, потом сделай комплименты и пообщайся 30 секунд а, с тремя новыми девушками. Уже уровень которых будет 5-6 баллов. Следующий уровень: сделай комплименты и пообщайся 1,5-3 минуты с тремя девушками и уйди. И уровень этих девушек уже должен быть 6-7 баллов. То есть действуем по нарастающей, как лесенка. Ну и дальше. Пообщайся 5 минут и предложи обменяться номерами девушкам 6 баллов и выше. Причем таких девушек тоже должно быть 3. Причем неважно, даст на тебе номер телефона или нет, но ты должен сделать предложение. Ну и финальный. Уровень – это провести свидание с поля с девушкой выше 6 баллов, то есть пообщаться 40 минут и больше. После выполнения этого комплекса один раз ты почувствуешь состояние, в котором ты легко сможешь подойти к любой девушке. Гарантия, это проверено тысячами моих учеников. Сделай это 10 дней подряд, и ты потом сможешь легко подходить без первых трех пунктов сделать 30 дней подряд. Ты сможешь подходить в любое время дня и ночи к понравившейся девушке в течение долгого времени. А если после 30 дней такой ежедневной практики ты будешь делать ее хотя бы раз в 3 дня, то спустя 3 месяца у тебя это будет на уровне автоматизмов. То есть это будет навыком. Навык подхода и свидания. Все это закрепится на очень хорошем уровне. Ну и второй способ, да? На первый взгляд он может показаться достаточно простым, но тут как в поговорке, да, у пожарных, все мы думаем, что сможем зайти в горячий дом, пока не окажемся рядом с ними, не почувствуем себе пожар, жар, да, и не услышим рев пламени. Следуя этой метафоре, до начала нужно пройти специальную подготовку, получить достаточно знаний, натренироваться на симуляторах, пройти все этапы обучения, психологическую подготовку, физическую форму потянуть, иметь огнеупорный костюм, каску, перчатки и делать правильные действия четко по инструкции То есть только тогда можно стать повелителем огня, при этом даже в таких условиях будет риск для жизни и для здоровья но, слава богу, соблазнение это не пожар. Тут все не только безопасно, но и полезно и приятно для мужчин. В то же время у пожарных это прямая обязанность, за которую им платят деньги. А у тебя это хобби, которое приносит удовольствие, потому что ты занимаешься им по своей воле, даже если это сразу не получается. Тут как во время обучения катания на лыжах или сноуборде, а, потому что ты любишь. Кататься, ты любишь процесс, поэтому ты будешь падать, набивать синяки, тратить свои силы на тренировки, деньги на обучение, экипировку. Драгоценное время, да? Но ты будешь при этом получать просто потрясающие ощущения и э, навыки, да? Э, Соблазнит то же самое. Со мной, конечно же, это можно сделать гораздо быстрее и легче. Этот способ намного эффективнее и результат останется с тобой э, навсегда, потому что работа будет идти на всех уровнях мышления и подсознания. Состоянию я посвящаю отдельный большой блок, в результате которого ты сможешь легко и с удовольствием соблазнять женщин и выстраивать с ними счастливые отношения, даже если ты девушки выше тебя по уровню. Поэтому, если тебе нужна моя помощь с выходом на новый уровень своего внутреннего состояния, если тебе нужна помощь с соблазнением девушек топового уровня, тогда ссылочка на консультацию и диагностику здесь, внизу под этим видео. Переходи, оставляй свою заявку и давай вместе начинать прокачивать тебя.